всем здравствуйте дамы и господа сегодня мы играем сам я рисую почему-то uh, uh, пол первого ночи я решил записать так сказать обычный день то есть без записи как я обычно играю в том что у меня все это будет наверное самое скучное видео у меня на канале наверное самое кстати как вам все ведется да я наверное буду так записывать видео типа вне записи там что я обычно делаю и ну, будем дай и на бойсика Продолжение что значит, что Я, кстати, заметил, что в вашем где я там будет там в 1 80 там там там там в Не, ну обычный. Вот, у нас еще неудобно, Успеть доехать по сюда. А я думаю, что давай лечить. ничего после. Сын, ничего не снимать. Кстати, поздравим Вайфика, у него уже 20 с чем-то подписчиков. Кстати, кстати, кстати, у меня знакомого. помните Артемочка с моего стрима? Так вот, э он тоже на начал снимать видео. Там стримить хотел. Кстати, Артемчик, если ты сейчас смотришь это видео, кстати, чтобы снимать стан по стандарту видео, надо иметь либо двойной экран, либо использовать компоминацию правильно с. Э плюс ну, там откроется меню обычно через это не кстати видео снимаю а не стримуй а... <соспорядок> а, через там то есть регайся. может быть еще кстати тоже. Но... запишу хотя у меня один знаете какая цель моего канала если конечно не заблю его но... один миллиард подписчиков да это почти недостижимая цель достигаемая, Ну но все равно детские мечты и амбиции не... вижу ценю вижу препятствий за лимитизацию отключили ну на на твиче я, наверное, буду снимать, как чему-нибудь придумал с донатом, потому что там, типа, без доната никак. А на твиче я, конечно, буду снимать там сериалы. Хотя, в принципе, на твиче. А так я в основном катаюсь вон. смотрю чикток. Кстати, кстати, кстати, кстати. А в новую игру хоть. Сейчас отказываешься. 1 января я попытаюсь. Я хочу сделать стрим, который будет идти всю ночь. Ну О, кто только 107 с так, стрим этот будет, типа, э, наверное, с часов 10 по 6 часов, да. Пока что на моем канале самый долгий стрим это три часа. Ровно, кстати. Ну, там. Я это не... Это формально должно да, забыл быть второй частью продолжение то, так что всего 3 часа 46 минут да 3 часа 46 минут хотите а могу какую песню спеть Кстати, у меня уже скоро будет всего видео и стримов сами как подписчиков то есть он у меня будет по счету 54 видео с этим Статы. стата номер 176. Вы все смелые, когда вас много. стата 177 Мало кого есть которого можно удалить секрет. И он никому его не рассказывает. И стата 178, вы сейчас мне не замечаете, но я обещал, вы еще возможности. <смех> мм, кстати, 178, наверное, поменяться стата. Ну да. Ч-то голос меня задумано <смех> о конфликт Ой. кстати может быть я буду с ним создал второй аккаунт который так сказать будет темной стороной моего этого аккаунта где я буду учиться То есть, тут тут я практически не но там сумка это это не надо <coughs> Сука это литературное слово, собаку в женском родье. Да. Наверное, только за эти звуки я получу. Жал бы на авторские права вспомнил. Хотя я уже давно имею не получал. когда меня за бани снимать стендов. Но чтобы вот играть в стендов на компе, там, типа, надо отдельную программу скачивать. А, и то там геморройный и у меня стендов лагает. Кстати, в Афпик. Помню, ты мне писал. Да, я читаю все комментарии, так как у меня актива нету. Отцова совсем, я ма... Я читаю любые комментарии. Я отвечаю на них по всему Ну там, если.. Допустим, если я играю, я могу ответить на следующий день, потому что не так. <coughs> вот так. Mm. Хотя нет. Не буду сейчас это.. Потому что. Приятного путешествия в канал <связи> das wohl Давай брат, давай, брат за брата, извините. таковы традиции брата Брат за брата, извините. Дело тут не в принципах. <г desapare haft kazans> О, бесполезные. Целуюсь в войну. Только дурак нуждается в порядке. Деньги... Господствует над хаосом. Не, Я тебя найду, каю и в аду. Если надо, то заезжу по бюрокажу стату. Фиксай. Фиксай лук вот батуну. <плодисмент> Кстати, еще может быть скоро э, на моем канале выйдет вот вы за тот стрим, ну, а ну, кто смотрел вот тот вер... наверняка его видел, где я там красивые килы в кске дел. Я наверное Наверное, на моем канале будет видео с нарезком, где какие-то сумки уйдут. био Так, а Зезу уже там что-то пять. Кстати, как только у меня появится этот на Твиче канал я туда буду э, записывать как-то ну, всякие сериалы типа по майнкрафту и кстати у вас у меня еще специальный такой обыкновен когда буду делать вроде хоть смотреть друзья типа такой облаку где я буду ездить делать деньги и рассказывать какие-нибудь истории здесь открой капот, выйди, зайди в магаз, купи Я может быть, кстати, какую-нибудь историю расскажу. Так, а вот. Еще, так, так, ну сейчас расскажу. Помню, как однажды я с моим знакомым. Э, Не загорай. То есть у нас идет залезная дорога, типа. И там. Тут горазды, и не там где-то. То есть гуяем гуляем и там. Если просто зачем-то.. То есть. мы гуя и возле гроза, и сыр гараза зайти там. Ходи, мы ходи. Вон возле одного гла... роза, то есть гуяем. Нам на встречу музык какой-то. А так, да, да, ну так вот. Он нас начал ругать, по матам нас покрывать, сказал, что нам ноги поломает. Ну ладно, мы усы в другую сторону, а моему знакому надо было, то есть, из этих грозы пойти. Мы обходим их. И этот музык тоже нам навстречу вышел каким-то образом. То есть, а мне надо было э, сходить по саду Ну, я Оглядывается визуально. Ну, решил подсказать ему, чтобы пропустить потому как раз. А этот хмэй старый. То есть, берет Меня и ударяет на стенку. А я, то есть, я пацан такой не маленький Я ростом метров 75, вес 68 килограмм. То есть... Меня только дал. Тут надо усилий немного. Ну так вот, он меня толкает стенку, то есть начинается замать. А он зардя еще такой, ты тоже зардет, такой ничего не заведей, так есть, Пытается мне что-то там ударить ну пару раз перед да, и все. То есть вых. выигрался я из его захвата. И когда он плакал, ну я так приси. Только ну, посерьезно практически просто я мог переборщить. И... Он будет дома, здоровье не выдержит головой по об... раз тянется и все. Есть... Хотя тут там можно было бы телевизор ну, Так вот, он типа я типа указаю, что типа он сейчас в полицию позвоню То есть берет телефон. А я начинаю это на камеру смотреть. Но я не буду это видео. Ну так вот. То есть. Настоящий фон, и мой знаком говорит, да, давай уйдем отсюда, и мы-то еще уходим. Потом он говорит, кричит бежим, и мы вязаем. То есть бежим. То есть, уже когда мы кричит, хрен стар кстати теперь этого детка старча это первая история в принципе для таких историй по связано куда ну как давным-давно это еще наверное было. одна история была еще летом вторая была где там на точно не помню а, расскажу то есть мы с моим другом гуять он куда запава полазить по гарозам а я че я я ничего я в принципе, только чем не на задницу нам хватает. То есть и... ну, лазим по горозам. То есть а, и там вроде я тогда не понял, но походу нам там кричали, а мозг не пососывалось. Там, короче, нам кто-то кричит, типа, вас выпаится, разыскивает и мы. То есть, сделаю вид, что нам пососывалось, и забей, улазим по грозам, то есть. А там гораздо такой он таким образом сделано, что типа между ними гора То есть гора стоит, там как ряды. То есть стоим мы на последнем ряде а, и слышим сирена. То есть, ну разумеется мусорская. Разумеется линтовская. То есть сразу даем по газам. Ну, вернее, нет, сначала стоим, стоим недоумываем, думаем, может посоислась. Смотрим друг на друга. Вроде не пососилось. Смотрим в кусты, проглядывать, а там машины То есть, и мы как помчать с гороза спрыгиваем, то есть. А там такие дома уже новостройки. Их отдвигаем И нам прям эта машина там перед нами стоит. То есть безум безумные по улице. Чи через переулок э -э пробегаем Там сбавился И это масло перед нами переулка выезжает Боп стоп воровать и туда так сказать То есть мы газану и... То есть мы просто сы вперед Типа мы ничего мы не придевала То есть оно начало ехать вперед Что типа а там, то есть, если ехать, то... Ой, бежать, то только либо направо, на дорогу. И там прям... Когда бы... Бомб... Либо в тупик. Либо по прямой. По прямой не высуну. То есть, я а если бы... мы Даже не скрыть бы. Понимаешь? То есть, она начала нас обезять, и мы газомыли. Наворачиваем мы кругов так, наверное, два. Пока мой друг не забезал в подъезд. А я, наверное, еще два круга ничего я возле од... одного здания хватился так он э... предо мной остановился <coughs> и сказал типа что, что ты бегаешь остановись то есть я пошел назад а там сзади меня какой-то пацан стоял а... то есть он сказал за тобой я ответил да и сказал ты мне не знаю а у меня тогда 50 рублей было ну, да. ну, в принципе, и так, по... я тоже бежал, подойти и думал, все, э, слышу звук машины, то есть двигатель Думаю, все, ловушки. А там как называется, женщина выходит. Я думаю, все, сейчас зайдет. Она выходит, ой, да, она выходит. Сижу пять минут, никто не, не заходит, не выходит. То есть выходит мужик, я с ним выхожу. А, так ну нет. Выходит мужик, и я с ним выхожу. Смотрю, а там никого. То есть и как газовую. Ну, вернее, я сначала пошел спокойным шагом, а потом газовый. Ну так, всякий случай. Я замечу, что по нашим улицам заночек. Так, надо на него не Так. На следующий день встречаемся и да. Мой друг скажет, что типа, ай, за ним. Если бы там был павлок сына, а и у то нас бы поймали. А там этот мужик не то, что за ним вниз. Вернее, он остановился всего пару раз. И он даже не. догадался выйти. Ии так, с тобой еще раз какая А, да, вторая история Помню, после школы. Ну. Бонни Скай, ладно, ладно, не буду. Ну вы сами меня знаете, у нас Бонни Зайчик, к мой. если ты меня сейчас смотришь, ну, ну не убивай. Так вот, все зазнают Зайчика, с которым я снимаю, ну Бонни Скай, лайнер кофе. Ну так вот, а то есть судьба такая веселая, что вот мол, теперь э, зайти будет твоим одноклассницей. А, то есть после школы за ней должна была заехать мама. То есть стоим вот возле школы, а, ну а мы учимся, то есть в шестом классе. То есть часов слово то есть какой-то, ну да ладно. Стоим мы возле А там у меня знаком, вернее у нее знакомый, у меня. Есть такие мелкие пацанчики. Сани и занизом. Так вот, рисуем мы в подъезд от а то он был. А, ну не, не так, чтобы тепло было холодно это... в подъезд. А там походу твои на кухне, ту на бухлину, то на кухне, на, на были. Пацаны. Ну там один полностью крыса поехала в Краснодар у него. А второй был более бы адекватный, с ними девушка ещ Они а не к Нелким, а. То есть у Сани и Зени был Вэй. Бы... Да, это фигня уже везде. До зоны, они ее просто могут зайти, а... то есть вот, они хотят, как я понял, они быстро согласились и учись, вроде даже в моей школе, то есть, он взял, то есть спасибо мозг тебя ну вроде я уже не помню, вроде так вот взял за ним вейпа начал его понять, но попасть, можем зачем. За ним ему дал. То есть а, стоит парень, что-то к нам с вопросами. А, что-то ко мне с зайцем, Зай. Зайчиком. С вопросами. То есть.. Как бы сюда. А там, то есть, проходят. Ну там, зенесины мужики, там, люди, взрослые проходят, то есть, спрашивают, что вот тут стоит. а они, то есть, один там дверь придерживают, чтобы она не закрылась. И он спрашивает, что ты дверь держишь, там один мужик. Что ты дверь держишь? Он говорит, а что нельзя? Он говорит, закрой дверь. И, то есть, смотрит на нас. То есть, он такой, тот один отпускает, то есть, он закрывает дверь. По-моему, тот мужик даже подумал, что они типа нас, ну, что типа завозят как десятки. Хотя, если бы мы уже они бы нам не приносили, то что, ну, не знаю, просто я а, Бонни а, отоссалась на угол магазина и сказала, что ты не идти. То есть... Ну, так сказать, пришлось ему на долго оставить мелких сетей. Не знаю, что там до этого происходило, мне Саня за ним не рассказывал, но и я и сам говорю, ну, что про них не рассказывал. А... <coughs> а, Маташи, она... Бонни начинает нервничать перезывать за Саню, за ними че... Мы оставим их ходим на тот случай. А я чё? Я сам на них, а то попробую что-то сделать за мелкий заступить сам по лицу получу а на куриный фиг его знает босса рисует прикайнуться и посмотреть как у меня кости хрустят а, так. Ну, так вот Иисусом крики, и то есть более начинает ну там еще синий нервничать я побежал с там все было в порядке. Оказывается, тут музыка его друг. Дайте разборки с этим другом я обкурился. И там завелась драка. А... То есть... Да, за какое-то время драки мы... Я видел лично. Да, заснял. И так вот. За... Там попроси звонить в полицию. То есть, кто-то позвонил в полицию. И там полиция просто проезжает возле магазина, то есть, видит драку, останавливается, Бибикова и уехала дальше. Я был просто в Афиге. <coughs> Просто полиция взяла и проехала. Там было два человека. Я прекрасно видел, у них был гнимат. То есть, пистолет. Да, если бы даже... А может мне показать? что ну, даже так у них должен был быть пистолет. Это, это не потому, что полицейский мир Ну, даже не пистолет, а просто электросокер. То есть, они уехали. И все, и больше не приезжали. А... То есть, потом драка закончилась. И там один мужик засов в КБ. И там высал гбр -вцы. Ну и гбр ну там эти. Те, кто в магазинах охраняет. А ГБР-вце, но это не точно. То есть вот они уже в касках с автоматами, с дубинками, с щитами. Ну, ладно, автоматом был за спиной с дубинкой, с щитом. В каске высадил. Успокаивать. То есть, а этот мужик один, то есть, который, в принципе, до мелких до покапывался до нас и начал драку, я не удивлюсь если это так и было. То есть, в начале драки не присутствовали. <coughs> Он просто взял и свои, Типа, ментов не станет дать. Я в афиге, то есть, как за несовершенно несовершенненными за нами гонятся которые просто лажут по дорогам. А как драку остановить? Так и нет, они просто нельзя. Так чем в другом. А, мама Бонни останавливаюсь возле ДК. Там, у нас возле ДК есть. Дом культуры, да. Возле ДК. На базаре. Ну там, базар как -то, как -то. Вернее, прям базар-базар так а, Ну так вот. И там эта машина просто стояла почти в конце этого базара. Ну там по дороге в конце, почти в конце дороги. Просто она стояла и ничего не делала. Хотя, они должны были, вроде бы, остановить драку. И дозаристовать. Так как. Но они этого не сделали. Ну, кстати, в чем прикол? Недавно... А -а -а, недавно... Мой друг рассказывал, что, мой вот... Недавно приезжала в полицию и закрывала вейп-шопы на вот, что-то продает. То есть из-за того, что она продавала да, даже вейпы детям, которым младше 14 ведь вейпы это почти то же самое, что и сигареты. Только ну хотя вейпы это почти электронные сигареты с кнопкой. Наверное. И... и недавно у нас тут беспилотник не типа, поддабку, то есть. У нас в соседнем городе есть как аэропорт. То есть туда то и безпелотик упал, то и просто безпелотик бомбу скинул. В аэропорт. И вроде даже бомбу. Короче, какие-то два самолета. Самое интересное. Самое интересное, это было в 6 часов утра. я тогда формально не должен спать, но я спал к сожалению. А так бы я все увидел. Пойду попью пить, а потом долго пису. Если за этого кослю, сейчас приду. Так, я снова тут. Продолжаем день набусить. Эви. Mm -hmm. Подожди. Эви. Mm Эви. -hmm. Mm -hmm. Кайф застыдно. Ну ладно. с каким-нибудь таким тупым голосом разговаривать замена голоса .com Когда нашел деревню? Опа, Сити. И я заеваю глаза Киросини. О, песня Бискаса. Я давно не снимал с вафлика. А, хотя нет, он у меня на сцене был, ладно. <говорит> нет, ну именно чисто с вафликом. Вот у меня вопрос, вы хотите, чтобы мы снимаем? или не верну, так сказать, а -а пвп с вафликом в -майне. То есть, если вы этого хотите, я ему могу. Я прям, если надо под этим видео, ладно, не буду просить, если просто поставить там 5 плюсов в комментариях, я тогда ему позвоню и поговорю об <coughs> этом. в саму репертуаре и сказать, куда ты ездишь, у меня все оружие нет с собой. Ну да. Кстати, кто хочет сыграть со мной сам, я оставлю э, в комментариях и в описании ссылку на главный сайт именно сампа вы его скачайте заявить если вы мой подписчик если ставьте э, вот такой запобил и ходи я кстати воз... я кстати еще оставлю свой номер Правда? в сампе чтобы типа, вы знали если чё я игре знаете я всегда помогу новичкам почему моим подписчикам а если вы начнете еще тоже видео снимать пасе конфетка Недавно, недавно играл в танки, ну без записи как обычно. Там-то сейчас режим гравитация. Там я убил Гре, у него так бомбило просто, я сам всех ну, зомбов. Просто, а он еще англичанин это вдвойне. Смысл. Тоже кто-то, кто Прям попаялся в принципе, кто-то песенку поет. Я считаю время анекдотов. А... Негр рассказал анекдот. Его никто не выкупил. А... Что делать, если обкуренный Свободывич скинул вам гранату? Ну, ставки, сутки, не знаю. Ну так вот, что делать, если обкурил свободу и скину вам гранату? Взять гранату, оторвать чеку и бросить обратно. Почему Скиет не пошел? А? Скиять не пошел на вечеринку Поэтому... А, нет Блин, забыл, забыл, забыл, забыл Была моя самая лучшая скиять шутка От Санкса Сейчас вспомню Почему скиета не пошел на вечеринку? Потому что у него тонка, и поэтому он будет чувствовать одинокость. В семье родился костел. Ой, Ски, семья скиетов родился ребенок, назвать костел. Научился ежик попкой дышать, сел на пенёк и задохнулся. Нет, разумеется, вы от меня и... Много раз это шутки шли, но все равно. А, расскажу. Однажды у мужика заболел живот. Пришел он к врачу, а врач сон над ним И он говорит. Мужик, да ты беременна. Мужик отвечает. Да, да ну. Дайте мне тогда самые сильные таблетки, чтобы выкидывать... Врать дал ему слабителя и сказал ему, падают обретки в день. Что? что? Что? Можешь довести, До куда? ближайших великов, пожалуйста. Э, говори громче, куда еще раз? До ближайших, до ближайших А, окей, Сейчас только надо грустно твистить. Кстати, тебя поздравляю, ты попал в видео. Да. Ладно. А? Да, ладно. Да. да, вон решил новую рубику сделать. Так сказать, будни да и набули. А что произошло? Ехал, ехал, с тем сказал, познал это видео попал взял чё убили. бомба. я думаю нового подписчика нашел. нужен. Половина... Так удивительно. Кстати, я еще скачал такую игру... Такую игру... как Брайн Олд, ну, как, ну так вот, это своеводная, получается тогда, не, не 2D, и 2D, короче, типа Тарква, вот, но вот такая вообще, Тарква вообще, даже близко на Тарква, там, ну, это смесь Тарква, короче, еще как я не могу их Очень советую сериал а, "Школа глазами школьника". Мне лично этот сериал очень понравился. Он на Ютубе есть, в принципе, какой-нибудь сериал. Вот это тут оси вписывается. Кто заставляет густых людей прыгать? Мосты. Дорог так. Дал мне один год жизни, поэтому я застрял. Судья дал. Э -э, судья дал 15... 15. Ненавижу. Никогда ненавидел. О, пэц, ну ты? я тебя нашел да я и не то терялся я меня а, -а, -а. а чё за спал а из mm -hmm. не а я то после я ехал ехал а ты не азидуно пропал да -да -да. по Слушай, он... ну а? Слушай, у меня есть группа в WhatsApp, я хочется добавлю туда тебя и скину ссылку есть а так WhatsApp. канал называется тип т 1 p но там там куча а, каналов с таким никнеймом то что а, там есть Telegram, там, Telegram, да есть и есть и играм вайбер ватсап вк тикток даже этот как это, а, Да, есть. Давай я я ну, так. Давай. <связь> Блин, это не, пишу себе. не, давай вот выйдем из массана, а то плохо, слышно. Давай. сколько тебе? О, ох, ох, ох, ох. Попозже расскажу. Окей, ну сейчас, да. да. Просто я, взял Pray. с телом, познакомился. У меня у меня уже пятый. Окей, okay, все. Sure. Okay, sure. okay, sure. okay, sure. Так, сейчас добавим чего? Так, смотри, да, я вбил да? в поиске Киевиу мирний и тут то есть у меня два чела. У тебя какая Ава? С, который телефоном еще. Как ещ раз? Телефон. С телефоном, который пол лица закрывает телефон. В маске? Который еще? да, такой черный. Поллица закрывает. Ага. Напишим кинуть. Вот. вот, написал. Что? Всё. Вот мой возраст. А И сейчас я скину ссылку на мой канал. А? Да, там это. Забей, короче. Давай скину ссылку. Вот на скинул ссылку. <coughs> давай, видел, Ну а снимаешь? Mm? О, сталкер снимал? Да, раньше. Сталкер? Да, раньше сталкеры снимал. Две части сейчас выпустил, а потом, потом что-то у меня сталкер завис. Да, то, что сейчас с, с э, сталкера пришел на Вилто вот, ну, а Лайф. Слушай, давай лучше созвонимся, а то, кто, А то у меня просто наушники такие. Старые и в них плохо слышно. Я их использую так чисто видео снять. Блин, ну у меня просто телеграмм в телефоне, так неудобно будет, у меня наушников не хватает. А, да? Mm, ну ладно. Ну давай тогда, разгружайся и поймай. Окей. Кстати, а ты снимал этот момент, когда я тебе телеграмм скину? Ну стой. А я а, до сих ты... пор снимаю. Ты Стой, можешь вырезать, Что вырезать, это не может. Я ничего не понял. Окей, hmm? okay, давай. Саран. Это как это... А можешь видео в том вырезать, как ты, да, типа, добавил мой Телеграм? ну mm, ладно. Вы ладно, мы, в принципе, всем сп right. спасибо. Если хочешь, можешь попрощаться. А всё, ты это... Я уже заканчиваю. Ну все тогда всем пока, подписывайтесь на вилсерктивную Окей, да-да-да. Всем спасибо за просмотр, всем пока.